Кошелек TronLink Wallet, часть 2. В прошлом уроке я рассказал, как зарегистрировать браузерный кошелек TronLink. Есть аналог и для телефона. Можно и на Android, и на Apple поставить. Мы показ... кратко посмотрели, что такое обозреватель сети. Научились вводить и выводить средства. Добавили, перевели несколько монет в кошелек. И я рассказал про бесплатные совершения операций. Но мы бесплатной энергии пока еще не научились получать бесплатную энергию за стейкинг, не научились делегировать монеты, чтобы получать на них дополнительный процент дохода, чтобы они не просто у вас лежали. Также в этом уроке мы посмотрим калькулятор энергии, чтобы рассчитать, сколько вам потребуется. Я расскажу, какие типы транзакций, сколько у вас будет стоить, сколько потребуется вам энергии для этого. И кратко расскажу о работе с децентрализованными приложениями. Ну и при безопасности я буду говорить постоянно и везде, что нужно с криптовалютой обращаться аккуратно. Итак, давайте продолжим. Давайте сразу начнем с калькуляторов сети Трон. Вот я ссылочку под видео я оставил. Вот здесь все можно посмотреть, сколько чего нам потребуется энергии. Вот смотрите, энергии достаточно, значит, вот пропускная способность. Смотрите, один Трон дает вам единицу пропускной способности то есть, если мы там застейкаем 300 трон то у нас получится 317 дополнительной единицы пропускной способности вот приблизительно столько у меня и получилось когда я застейку 300 трон на пропускную способность у вас в кошельке их 1500 и сейчас видите она уже восстанавливается То есть вам в принципе этой пропускной способности хватит там на совершение порядка пяти операций в день не думаю, что у вас будет больше. Если больше, то вы можете, соответственно, рассчитывать и увеличить тогда за стейков какое-то количество монет. Как это делать, сейчас будем смотреть. Можете увеличить пропускную способность. Но, в принципе, ее хватает. И она восполняется постоянно. С этим все, соответственно, понятно. Ее троится немного. И, например, для отправки тронов только пропускная способность потребуется. А вот теперь с энергией. Если нам нужно, например, стейблкоин отправить, то одной пропускной способностью нам не обойтись. Здесь нам потребуется, например, если за мы 100 TRX, мы получим, то есть за каждый, за один трон мы получаем 27 энергии. За тысячу мы получим 27 тысяч энергии. Много это или мало сложно сказать, да, потому что мы не знаем, сколько приблизительно нужно для оплаты транзакций. Но мы знаем приблизительно, что транзакции стоят порядка там 8-9 тронов. И вот смотрим, давайте 8 трон, это порядка 28 тысяч энергии. То есть на одну транзакцию вам потребуется 28 тысяч энергии. Соответственно, если вы застейкаете 100 тысячу трон, то вы сможете получить 27 тысяч энергии, и это может не хватить на одну транзакцию. Действительно это ли так? Все зависит еще, опять же, от того, в какой момент вы производите транзакцию сеть перегружена она может быть чуть дороже сеть менее перегружена транзакция может стоить чуть дешевле я видел смарт контракты которые в момент пиковых нагрузок там с меня брали за это шесть половиной долларов а там в выходные в воскресенье там ночью когда сеть не перегружена с меня брали иногда просили за ту же транзакцию порядка там трех-четырех долларов то есть вот буквально на смарт-контрактах на некоторых может два раза падать энергии но на транзакциях я такого честно говоря не замечал для того чтобы вам сориентироваться я соответственно для вас описал сколько будет стоить транзакции чтобы вы могли ориентироваться Итак, так отправить в сети монеты нативный трон у вас вообще энергии не потребуется стоит это один трон Соответственно, этот трон вы можете либо заплатить трон, либо использовать, соответственно, пропускную способность, которая у вас потратится. Там вы смотрели где-то порядка 200 там с чем-то. То, То есть этого вполне хватит. Вы отправите там 5 монет трон, с вас возьмут один трон. Вы отправите 10 тысяч монет трон, с вас тоже возьмут один трон. То есть в этом плане стоимость не вырастет, если вы отправляете большее количество. Теперь вот Следующий по количеству энергии которые тратится, порядка где-то двадцати тысяч обычно с меня брали когда я делал approve монеты в децентрализованных сетях что такое approve это когда первый раз вы с каким-то протоколом начинаете взаимодействовать э, с каким-то токеном например там stable coin какой-то у вас вот такой происходит approve так называемый подтверждение что вы с этой монетой даете добро работать данному децентрализованному приложению. вот это стоит около 2 тысяч энергии перевод на биржу стейблкоина других там различных монет в сети терси 20 стоит около около 30 тысяч энергии ну и плюс там какое-то количество тоже пропускной способности при этом берется но ее всегда как правило хватает то есть для того чтобы вам один раз в день совершить транзакцию вам может 1000 монет трон не хватить то есть как минимум там нужно полторы тысячи положить ну тысячи там 200 1300 вам должно э, хватить на одну транзакцию То есть один раз тогда вы бесплатно в день сможете отправлять ну или возможно утром отправить и вечером к вечеру уже энергия подкопится то есть 30 тысяч энергии приблизительно нужно рассчитывать а следующее. Э, по количеству потраченной энергии это внесение в протокол типа то есть под проценты когда вы кладете децентрализованные протоколы с вас будут брать порядка 80 там 90 тысяч энергии это уже работа со смарт протоколами децентрализованными столько приблизительно вам потребуется потратить то есть тут уже очень выгодно держать и стейкать ваши монеты потому что 80 тысяч энергии это соответственно вы по калькулятору можете посчитать это уже Достаточно много монет трон получается. Давайте посмотрим. Вот 90 тысяч энергии. Это 25 монет трон. Одна монетка стоит где-то 6 центов. То есть это уже получается 1,5 доллара. То есть достаточно существенная величина. И уже тратить 1,5 доллара, чтобы внести в протокол, уже не хочется. То есть это достаточно уже приличная трата. А поэтому выгоднее, конечно, держать уже ну, большее количество. Конечно, нужно у вас э, потребуется тронов э, застыкать и иметь в кошельке. Взять в долг стоибу коины из децентрализованного протокола, это еще больше потребуется энергии. Разная, то тут очень большое э, вариация есть от загруженности от 20 до 230 тысяч энергии я наблюдал. То есть это уже несколько долларов. Обмен энергии через децентрализованные обменники типа Sunswap около 120 тысяч с меня просили энергии и самые дорогие смарт вот смарт контракты которые я видел это внесение э, протоколы токена ликвидности застейкать ее стоило порядка 400 тысяч энергии то есть это свыше 6 долларов может стоить такая операция и конечно здесь уже там внести, вывести из протокола, заплатить за это 12 долларов, это достаточно дорогое удовольствие. в этом случае, конечно, вам нужно стейкать троны и иметь их. Но это если вы будете работать, соответственно, с децентрализованными приложениями. Если вы будете только переводами заниматься токенов, то вам хватит порядка двух с половиной тысяч токенов. И вам хватит там на два перевода. По калькулятору можете посчитать. Вот две с половиной тысячи монет это у вас 67 тысяч энергии. Вам более чем достаточно. Это будет. Причем эти деньги у вас будут, во-первых, вы бесплатно будете транзакции совершать, за которую вы заплатили бы там. Соответственно, 30 тысяч энергии это давайте посмотрим 30 тысяч энергии это 8,5 трон, 8 там, на 6, и получается полдоллара. Да, приблизительно пол доллара. Ну, столько же и биржа берет. То есть пол доллара вам нужно потратить ну, кстати, через кошелек чуть дешевле получается Пол полдоллара нужно потратить, чтобы а, совершить транзакцию плюс у вас 2500 вот эти будут сейчас лежать не мертвым грузом, а за них вы будете получать порядка четырех 5% годовых, может быть больше так, вот с, с этим я думаю у вас все понятно что нужно сделать, чтобы получить вот эту бесплатную энергию, для этого вам нужно сюда получить троны на кошелек, а затем вот эти троны нажать здесь вот к клавишу такую стейк вас перекинет опять же на обозреватель сети вам нужно соответственно здесь obtain получить кстати небольшое такое отступление вот сейчас мы работаем в мазили и здесь вот нет такого устроенного перевода а в вот Chrome очень легко все перевести кто не понимает на соответственно русский правый клавиши здесь есть и перевести на русский все, вот у вас здесь есть переключение и у вас будет здесь, ну иногда перевод будет, конечно, корявый, но тем не менее здесь кнопки будут получать, занимать. То есть вот перевод. Давайте сейчас пока посмотрим в английском варианте. То есть переходите сюда По Personal Use нажимаете obtain и смотрите вот здесь у вас открывается окно для того, чтобы сюда застейкать ваши монеты. У нас максимально 3, но здесь по умолчанию видите обычно трон Power Bandwidth, то есть пропускная способность, вам ее не нужно, вам нужно выбрать Power и Энергия. Вот именно Энергия вам нужна. Здесь вот ваш адрес кошелька, вы выбираете количество, дальше нажимаете подтвердить и обратите внимание, что эти троны у вас будут заморожены на 72 часа. Через 72 часа вы можете с ними делать все, что угодно. Спокойно в любой момент их сможете выбирать, забирать обратно. Используйте, если вдруг потребуется. Но обратите внимание, на 72 часа это будет на трое суток. Будут они у вас первоначально заморожены. То есть после того, как вы вот это все сюда стейкаете, нажимаете стейк. У вас монеты будут застейканы. И это вы увидите, соответственно, в кошельке. Ну давайте мы нажмем стейк. Появится такое окно подтверждения. Для того чтобы застыкать с вас опять возьмут пропускную способность сети 254 нажимаем подтвердить Все застыкана вот здесь показано сколько застыкана и вам за это дали 20 81 энергию это конечно очень мало и для того чтобы совершать транзакции это вам не хватит то есть я как мы оценивали должно быть не меньше там от двух двух с половиной тысяч трон переходим в кошелек смотрим еще не обновилось, сейчас у вас обновится. Вот все. Максимальная энергия 81. Соответственно, как вы транзакцию совершили, часть энергии потратилась, и потом она постепенно восстанавливается там, в течение суток. Ну, в течение суток обычно восстанавливается. Все. Соответственно, теперь вы будете проводить какие-то транзакции, переводить токены отсюда, например, на биржу, и у вас это будет бесплатно. С вас будет сниматься энергия. Но тронов должно быть, конечно, больше. После того, как вы, соответственно, застейкали их, есть смысл эти же монеты делегировать, делегировать кому-то, чтобы они их использовали для подтверждения валидации транзакций. То есть это монеты, которые proof of stake технологии этого блокчейна. Здесь нет майнинга. Мы нажимаем теперь Vote. Опять нас перебрасывает на э, обозреватель сети. И здесь вы можете нажать вот эту клавишу Vote. Или как давайте... Сейчас русский вариант я вам покажу, как он интересно его переводит. Наверное, голосовать. Да, русский вариант – это голосование. Вы нажимаете Vote. Здесь вы выбираете, ну, выбираете обычно из тому, кому вы из валидаторов отдаете свои монеты. Вот три монетки свои отдаете кому-то. И смотрите, может посмотреть приблизительно процент годовых. Здесь будет одинаково. Вот сейчас 4.6, там у кого-то 4.58. Но абсолютно здесь, я думаю, что не принципиально ничего вы не выиграете. То есть берите самых топовых, которые в топе, и им отдавайте а, свои монеты. Они будут как бы, смогут больше зарабатывать на а, подтверждение транзакций. То есть они получают деньги за подтверждение определенного следующего блока транзакций в сети Tron. Вы свои монеты им делеги делегируете. То есть вы за кого-то голосуете. Ну, здесь 3, конечно, это очень мало. Я сейчас даже не буду это делать. То есть вы выбираете, нажимаете Vote. Ну, давайте, хорошо. Давайте мы нажимаем Vote. Выбираем 3. Нажимаем Vote. И Confirm. Все. Мы подтвердили. Опять же, за это с нас возьмут пропускной способности, сколько потребуется. Все. Окей. Все, все в кошельке, это вы видите. Вот эти монеты. Вы видите, сколько застыкано, сколько проголосовано. Все это. Вот нажимая вот, вы все это видите по обозреватели сети. Вот. Доступно для голосования 0 из 3. То есть три у вас вы уже проголосовали. Здесь сюда будут капать ваши доходы. Как это сейчас скажу по-русски, это будет звучать. Это будет требовать. Клайм это требование Здесь получить это доступный баланс, соответственно, obtain это получить, vote это голосовать, climb это требовать. То есть сюда будут попадать ваши монеты, которые вы можете потом потребовать и забрать, соответственно, на свой кошелек. Вот давайте я сейчас покажу сейчас из своего другого кошелька. Вот у меня здесь застейкано 15, почти 16 тысяч трон. Естественно, они все, за всех я их отдал на голосование, получая за них 4,6% годовых. Доступный баланс фактически свободный у меня сейчас никакой. И э, требуем награды, вот 7,5 наград, которые я могу э, забрать. То есть это у меня накапала комиссия за то, что я вот, делегировал свои голоса, свои троны. То есть в день у меня получается несколько тронов. То есть неделю там около доллара получается дополнительно падает на кошелек. И при том, что я ничего не плачу, никакие свои транзакции. То есть самые дорогие транзакции, у меня вот этих денег хватает, чтобы оплачивать самые дорогие транзакции взаимодействия со смарт-контрактами. Надеюсь, что с этим вы разобрались, потому что я очень долго всего это собирал по крупинкам. Все пишут непонятно что, видимо сами с этими кошельками особо плотно-то и не работали. Ну, теперь, мне кажется, с данным кошельком я полностью разобрался. Никаких таких белых пятен не осталось. Единственное, что еще может быть, какие опасности. Вот смотрите. Здесь у вас видны определенные а, монеты, которыми вы работаете. Иногда бывает, что какие-то появляются монеты, которые неизвестны. Если вы... А, эти монеты являются а, часто смарт-контрактами, которые при которой если вы их начнете отправлять или получать или нажимать на них это может привести к краже там каких-то ваших данных вашего кошелька может списать с вас баланс какой-то поэтому если вы не знаете что это за монета вдруг у вас появилась то вы во-первых либо посмотрите предварительно что ее кликать, посмотрите в интернете поищите, в ней погуглите поищите посмотрите в обозреватели сети но лучше такие монеты просто не использовать их, заблокировать и все. То есть очень много таких фишинговых приходит на ваш кошелек бесплатно. Идет рассылка монет, которые, причем их может там оказаться там 10 тысяч монет каких-то левых. Это реально смарт-контракты, которые могут какую-то уязвимость внести в ваш кошелек. Главное на них не нажимать, тогда они никакого вреда не принесут. То есть пока они у вас... Просто попали, лежат в кошельке, ничего не происходит. Чтобы взаимодействовать со смарт-контрактом, как вы видели, нужно на него нажать. Дальше нужно подписать в вашем кошельке. Если вы случайно, вот трон я, да, я, например, их отправляю или получ... э, получаю. Мне ничего не нужно подписывать. Когда отправляю, я еще э, делаю некую подпись, подписываю свою транзакцию, то есть подтверждаю в кошельке. Никогда не отключайте подтверждение, чтобы оно не было автоматическим. Иногда бывает, что у вас, например, энергия заканчивается, вы делаете отправку, и у вас вместо того, чтобы бесплатно вам отправить, у вас списывается с баланса, с тронов. И это невыгодно, лучше подождать там, с отправкой транзакции, там, может быть, даже несколько часов, и все это сделать бесплатно. То есть, бывает, что частично за троны, частично за энергию происходит отправка. Я в последнее время за стейку достаточное количество и вообще не вплачу уже давно ни за какие транзакции. То есть я, если мне что-то нужно срочно, я сразу прикидываю, сколько мне потребуется энергии. Если не хватает, я либо откладываю это действие, ну и сейчас у меня просто их достаточно, чтобы все это скорректировать, делать бесплатно, э все транзакции проводить. Вот, собственно, все. По поводу работы с децентрализованными приложениями. Есть очень интересные э, приложения CD-Tron, их немного, в отличие от того, же, если мы возьмем там Avalanche, ну я уже не говорю там эфир там на них огромное количество вот смотрите сколько здесь сколько же здесь количество ну не одна сотня приложений то есть на сети avalanche сделано причем многие там на многих сетях а, работают вот эти приложения не только на сети avalanche вот если возьмем трон то здесь достаточно все скромно но ну, здесь очень интересно есть приложение just stables здесь вы можете в нем выпустить стейблкоин самостоятельно на сети за в свои троны здесь вы можете есть протокол just land сейчас посмотрим кстати да видите в него больше стало вкладываться вот здесь можно через дефилама все это выйти на веб-сайт посмотреть это приложение чем оно интересно что здесь можно под очень хорошие проценты вот стейблкоины под 7 процентов и выше можно несмотря на то что здесь 7 как это делать в отдельном видео запишу сейчас я стейблкоин частично храню вот здесь, в данном протоколе. Для того, чтобы с ним взаимодействовать, вам нужно будет вот в своем кошельке подтвердить это действие. То есть сюда нужно вот connect wallet, подключить свой кошелек. То есть я сюда нажимаю connect wallet, Tronlink. идет подключение. Для того, чтобы подключиться, вам опять потребуется, а здесь ничего не потребуется, никакой энергии просто нажимаете Connect, все, и у вас этот кошелек вас сейчас подключен к приложению, даже Он видит ваши баланс. Ну, у вас здесь сейчас здесь у нас сейчас ничего нет, мы все застыкали, все отправили, делегировали. То есть у нас баланс по сути нет. Теперь очень важно, что не держите никогда ваш кошелек, если вы поработали с приложением, больше не нужен, разблокированным. Обязательно. Вот эта клавиша блокировка. Здесь очень удобно, она на панель выведена. Все, заблокировать. Теперь вход. Децентрализованное приложение к вашему крышку не имеет доступа. Ну и вы не имеете доступа, то есть приложение после этого закрыли, а кошелекчик взяли и снова ввели пароль. Обратите внимание, когда ваш кошелек закрыт, он абсолютно практически безопасен. Когда вы его разблокируете, если у вас вдруг на компьютере присутствуют какие-то отрояны, какие-то программы, они могут считать вашу сит-фразу. То есть в, в запущенном состоянии разблокированный кошелек может содержать сид-фразу. Этим очень грешит кошелек очень известный Exodus. То есть там в свободном доступе, э, фишинговые э, программы э, там э, трояны могут вашу сид-фразу украсть. В закрытом заблокированном состоянии нет. Поэтому антивирус всегда чистите ваш компьютер, и то устройство с которым вы работаете на котором вы работаете особенно где большие какие-то могут быть деньги обязательно должно быть в хорошем состоянии под защиты постоянно антивирусом а, проверены так и здесь вот есть э, такая клавиша где-то интервью приложение, приложение вот популярного вот, кстати она вот это протокол just land здесь есть э, вот just tron scan здесь кстати есть и SunSwap. Это, кстати, обменник, то есть можно обменивать не через биржи, а через обменник. Ну, я смотрел на некоторых биржах, получается выгоднее иногда на биржу отогнать, там обменять. Иногда здесь достаточно э, дорого получается, не очень выгодный. Но некоторые э, токены вам в любом случае придется здесь через обменник Sunswap делать, если вы будете там ликвидность вкладывать. А вот одно из приложений я здесь еще покажу вам. Просто вам информация к размышлению. Одно из приложений вот... Э, проложение Sun IO здесь есть фарминг ликвидности и вот здесь вот к примеру есть такие протоколы на которые вы можете вложить ваши токены под очень неплохие проценты то есть если вы так а вот здесь вот сейчас мне нужно опять же подключить кошелек давайте я сейчас вот э, законектчу вот Connect Wallet снова подключу TronLink Wallet Снова опять мне нужно разрешение. То есть все работы со смарт-приложением вы обязательно вот это делаете подтверждение. Никогда его не отключайте, чтобы они сами к вам не подключались. Все, теперь вы вот в данному сайту дали разрешение работать с вашим кошельком. Если так случилось, обязательно этот сайт в избранное добавьте, чтобы в следующий раз выйти точно на него, не дай бог не попасть на фишинговый сайт. И вот смотрите, хотел вам показать. Здесь есть э, такой стейкинг, который плавающий. Ну там очень низкая, обычно у там 2, там сейчас 3% доходность. А вот фиксированный стейкинг. Смотрите, токен ликвидности можно на один месяц положить под 3,56%. А обратите внимание, сюда входит два стейблкоина. У СДД и УСДТ 50 на 50. На 6 месяцев процент возрастает. Вот, ускорение 3,33, 8,56. На 12 месяцев 14% с лишним процентов годовых это фиксированный стейкинг если вы верите в данную экосистему что трон у вас не исчезнет ну вероятность достаточно низкая для что через месяц данная система полностью пропадет все это исчезнет как луна то вы можете получать на стейбу коины вот такую доходность ну если вы верите в будущее на три года можно положить под фантастическую доходность 38 процентов то есть за три года вы фактически там вложены там 10 тысяч долларов без риска потому что это стейблкоины, коины без риска вы получите смотрите сколько вы больше чем там сто процентов но вы получите 120%. процентов то есть больше чем в два раза удвоите свой депозит без риска поэтому подумайте вот как вариант какую-то сумму если вот положить так вот стейкинг привязать это соответственно придется к вашему кошельку можно получать фантастические доходности в принципе, криптовалюта позволяет получать фантастические доходности вообще при работе вот с децентрализованными приложениями. Вот один из вариантов, примеров. Ни на одной бирже вы таких, конечно, процентов не найдете. Мне кажется, я рассказал все, что я на текущий момент знаю про кошелек TronLink. Если что-то я забыл, пишите в комментариях. Может быть еще дополнительное видео, какое напишу. напишу. Мне кажется, вот этой информации, которую вы получили за два урока, вам хватит для того, чтобы... Полностью работать с данным кошельком безопасно. Самое главное, никому не давайте свои сид фразы никому не давайте пароли к вашим личным кошелькам. И к вашему кошельку, в отличие от биржи, потому что, отправляя свои, храня свои там, троны или стейблкоины на бирже, вы ими не владеете. И биржа в любой момент может обанкротиться, ее взломают, вы никогда не докажете, что у вас есть Соответственно, эти деньги, эти криптомонеты. А здесь они ваши, доступа ни у кого нет, и вы им можете распоряжаться, никто у вас не может их э, забрать. Есть э, возможность заблокировать там стейблкоин у SDT. В принципе, теоретически такая возможность есть. Она маловероятно, что этим будут будет заниматься. Для этого какие-то существенные нужны быть веские основания. А вот у э, ДД, кстати, стейблкоин, он децентрализованный, и он работает... А также на смарт-контракте возможность заморозки там не предусмотрена. То есть эти деньги у вас заморозить никто не может, даже если вы попадете под какие-то санкции. Все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, данные два видео урока были для вас полезными. И с данным кошельком вы всю информацию получили, какую хотели. Всем счастливо.